Я по образованию врач. Я закончила институт с отличием, но в отличие, наверное, от многих молодых врачей, у меня было жуткое разочарование в медицине. У меня вот к окончанию института я уже внутренне понимала, я не буду работать врачом. Я не хочу работать. Я не хочу сказать плохо, но медицина, ребят, наша, она симптоматическая. Она всегда одно лечит, а несколько она калечит. Мы не подходим к человеку целостно. Я соглашалась еще с одним тезисом в медицине. Слово «неизлечимой болезни». Нет неизлечимых болезней. Нет такого вообще термина и нет такого понятия. И я стараюсь многими своими пациентами, людьми доказывать нет. Есть только люди, которые хотят уйти с земли. Которые потеряли смысл жизни. И я понимала, что глубина лежит где-то больше. Вам покажется странным, но когда закончил закончила институт, я так хотела много забыть из того, что нам давали. Потому что там не говорят про здоровье. Лекарство там уделяется полтора-два года. Я вечерний заканчивала, вечернее отделение а все, что касается трав, то пять, дней, то пять дней. Нас не учат, это невыгодно. Понимаете, стадом управлять легче. Нам невыгодно, чтобы вы знали законы мироздания. Не врите сами себе, пожалуйста, потому что самое страшное в нашей жизни, что побеждает всегда бессознательность. Скажите, какой нормальный человек хочет болеть? Никакой, правильно? И когда я онкологического тяжелого больного спрашиваю, почему ты хочешь уйти с земли, он говорит, Анна Владимировна, как, как хочу, я жить хочу. Я говорю, нет, нет, у тебя мечты нет, цели нет. Ребята, мечта важна знаете чем? что когда мы мечтаем, мы вымечтываем новое время, там нет времени, там все события существуют одновременно. И когда мы планируем новое время, да, когда мы начинаем вымечтывать, да, мы в этот момент, в этот момент, ну, люди уходят с земли, когда у них нет цели, когда они становятся никому не нужными в этой жизни. Я как врач вам хочу сказать, когда есть цель в жизни, матери дом достроить, сына женить, дочку замуж выдать, опухоль не растет, она не развивается, понимаете? Но без составляющая. Бессознательная, она очень коварно. Понимаете, найти вот это бессознательное, почему я, у меня есть выгодность бедности, почему банкротство — это временное явление. Вы сколько раз видели, да? Ну, ну и что, на ну, извини. Да? Вот это самое. Все равно через год или через два, а бедность — это состояние разума, и там есть выгодность. Точно так же, как выгодность есть в болезни, точно так же, как выгодность есть одиночество в этой жизни. У человека должно быть три радости, о которых мы должны помнить. Люди всегда стремятся к развитию. У нас должна быть самая большая радость на земле, нам дает радость творения. Хоть пирог мы печем, хоть платье. Творите этот бизнес легко. Вы же не хотите пешкой быть, правда, вот на шахматной доске? Или э, королем, королевой, да? Вот Делайте его легко. Помните о том, что человек всегда стремится к какой-то свободе, к расширению. И самое главное, держите точку отсчета. Это хорошее, отличное настроение. В плохом настроении никогда ничего не притягивается. Только на хорошее